Всех приветствую, вы попали на канал Икигай Итак, на биткоине у нас произошел очередной дамп в локальной картине Это h 4 таймфрейм, а локальная картина, но если я открою дневной таймфрейм, то все выглядит не очень-то и плохо Тем не менее, мы с вами дошли, скорректировались до уровня поддержки 40-42 тысячи Я напоминаю, что мы с вами ждали пробития линии шеи у фигуры головы и плечи То есть здесь образовывалась у нас голова и плечи, но фигура будет считаться подтвержденной только тогда, когда линия шеи у нас пробьется Здесь у нас сходилась линия шеи и если у нас линия шеи бы пробилась, то это было бы подтверждением для смены тренда. В итоге она не пробилась, и цена буквально за вчера улетела до уровня 40 тысяч. Дошла до нижней границы данной области поддержки. Естественно, это не очень хороший знак, поскольку фигура головы и плечи у нас сломалась. То есть даже если мы увидим отсюда вот такое вот движение, то это уже скорее не будет головы и плечами, а это будет скорее двойным дном. Или воскресчим треугольником. Поэтому в любом случае нам нужно дождаться пробития уровня области сопротивления 45 тысяч для подтверждения а, смены тренда. Поэтому мы с вами никаких поспешных действий не совершаем. А сейчас я смотрю только в лонг, поскольку мы уже очень долго падаем без каких-либо серьезных коррекций на повышение. Поэтому меня интересует только лонг, я жду именно подтверждения для смены тренда. Шорт меня не интересует и в принципе шортить довольно опасно. Поскольку чем больше будет шортов, тем естественно больше вероятность того, что цена пойдет именно на повышение. Если я скажу, что пора шортить, то будет больше шортов и так далее пойдет и нас всех просто выбьет. Конечно, мой канал навряд ли что-то изменит, но тем не менее. А вот в лонг смотреть выгодно, поскольку цена имеет только одно направление, если не учитывать коррекции. Цена только растет. На биткоине все 12 лет цена только росла, поэтому только лонг. Итак, свечной анализ. Если мы оценим вчерашнюю свечу, то это довольно уверенное, мощное свеча на повышение. И по инерции мы с вами можем спуститься еще немножко пониже до уровня примерно 39-38 тысяч. Здесь находится локальная область поддержки. Следующая область поддержки находится на уровне 37 тысяч. То есть в случае пробития нижней границы области поддержки 40 тысяч, мы с вами устремимся сначала вот сюда вот, а потом можем устремиться вот сюда вот. А теперь я хочу вам показать очень интересный фрактал. А смотрите, давайте откроем график, естественно, биткоина. Выберем здесь также второй график, а здесь выберем индекс S&P 500. А здесь мы откроем месячный таймфрейм, немножко приблизим. Здесь мы откроем, пожалуй... Недельный таймфрейм и тоже немножко приблизим. Смотрите, на индексе S&P 500, на индексе фондового рынка, мы видим с 2000 года по 2009 год вот такое вот движение. То есть коррекционное движение вниз. И здесь образовывалась такая горизонтальная консолидация с двумя минимумами и с двумя максимумами. После чего последовало естественно, пробитие глобального максимума. На биткоине мы видим по сути то же самое. То есть вот движение вверх, движение вверх на индексе, далее движение вниз, движение вниз. Вновь движение вверх до предыдущего глобального максимума. Даже можете заметить небольшой перехай, как и на биткоине. Далее движение вниз, движение вниз и после этого движения вниз уже наконец-таки началось полноценное повышение и пробой глобального максимума. Смотрим с вами дальше. Обратите внимание, что на индексе S&P 500 здесь была коррекция в 50%. На биткоине была коррекция у нас в 55%. Аналогично. Здесь был рост вплоть до глобального максимума на примерно 105%. И на биткоине здесь был рост до глобального максимума примерно на 135%. процентов. Опять же, практически аналогично. Далее мы здесь увидели... Дальнейшее движение вниз к уровню, естественно, поддержки сильному. То есть, если проводить аналогию с биткоином, то это область поддержки 30 тысяч. И вот то самое движение вниз. Различие, естественно, пока что здесь в том, что на индексе S&P 500 был закол уровня поддержки. То есть, закол локального минимума. А на биткоине пока что его еще не было. Но, естественно, не факт, что это произойдет. Цена может развернуться прямо отсюда. Либо немножко еще уйти вниз до 30 тысяч и развернуться отсюда. Либо все-таки заколоть уровень 30 тысяч и уже потом только развернуться. Смысл в том, что фрактал у нас психологически повторяется. И естественно, это нам говорит о том, что ждать нам осталось совсем-совсем чуть-чуть. Буквально еще немножко потерпеть. Позакупать пока что, пока мы терпим криптовалюту в данном месте. И потом поймать то самое повышение. Фрактально, конечно, графики очень похожи. Но мне все-таки интересует именно психологическая часть. То есть, к примеру, на биткоине здесь был максимальный хайп. Все покупали, все ждали дальнейшего повышения. И в итоге цена провалилась. То есть был у нас дамп. Здесь на уровне 30 тысяч все ждали пробития уровня 30 тысяч и дальнейшего понижения. В итоге мы увидели повышение. Здесь уже на уровне 40 тысяч... Все думали, что это бычья ловушка. но ну, естественно, не все, большинство, да? А, думали, что это бычья ловушка. Мы пойдем вот так вот вниз. В итоге мы пошли дальше на повышение. Здесь очень многие думали, что будет дальнейший пробой глобального максимума. В итоге мы пошли дальше на понижение. И здесь лично для меня ситуация пока что не ясна, поскольку а, есть те, которые думают, что мы пойдем все-таки вверх отсюда, а есть те, кто думает, что мы пойдем все-таки дальше вниз отсюда. До уровня там 27 тысяч и так далее. Но по сути лично для меня здесь в принципе нет никакой разницы, что уровень 30 тысяч, что уровень 27, что уровень 40 тысяч, все это одно и то же место, которое в будущем превратится просто в дно следующего медвежьего рынка. Но все-таки из тех, кого я знаю, большинство именно думает, что мы здесь все-таки пойдем ниже примерно до уровня 27 тысяч. Вот большинство моих знакомых именно так и думает. Лично мне особо по барабану, что здесь будет происходить с ценой. Если честно, я даже очень сильно обрадуюсь, если цена пойдет еще ниже. Если она дойдет уровень 20 тысяч, я прям буду от счастья прыгать, поскольку это очень большая скидка. Так вот, меня интересует а, психология именно вот на этой консолидации. Естественно, это 2000 год, мне тогда было лет так два... Поэтому я, естественно, не смотрел за рынком и Если кто застал эту консолидацию То, пожалуйста, в комментариях напишите Похожи ли были данные психологические состояния Как на биткоине, допустим, и как и здесь То есть здесь, допустим, был хайп Здесь все ждали ниже, здесь все ждали выше и так далее Вот мне очень интересно посмотреть на эту психологию А также хочу затронуть золото Давайте выберем здесь gold Gold, gold, gold Итак, на золоте у нас образуется, естественно, вымпел Вымпел — это фигура продолжения тренда И... Трендовая линия сопротивления потихонечку у нас пробивается Рисую здесь трендовую линию сопротивления И мы видим здесь импульсное движение вверх Естественно, это движение может спровоцировать дальнейший импульс и пробой глобального максимума Цель у этого импела примерно это 2350 долларов Напоминаю, что я все это скопление откупал золото И пока что его еще не поздно купить, чтобы пополнить свой капитал и чтобы немного его диверсифицировать Я считаю, что золото должно быть у каждого человека в капитале, поскольку золото – это защитный актив, который актуален уже на протяжении тысячелетий. Плюс ко всему, когда на рынке присутствует страх и неопределенность, то деньги перетекают в золото и, в принципе, вообще в драгоценные металлы. А даю пример. Давайте откроем здесь месячный таймфрейм на золоте. Итак, немножко отдалим. Смотрите, опять-таки 2000 год. Я двигаю мышкой на одном графике, она двигается на другом. Смотрите, здесь у нас началось падение на фондовом рынке. Мы увидели падение, потом рост и последующее падение. В итоге мы все это время стояли в консолидации. Давайте я выделю этот отрезок. Здесь на фондовом рынке мы все это время стояли в консолидации. А золото тем временем у нас только росло. Итак, здесь у нас... 1 сентября 2011 года, пик был. Теперь давайте отмерим на фондовом рынке. Итак, сентябрь 2011 года. То есть здесь мы увидели просадку в 11% по факту, даже, наверное, побольше, в 20%. А здесь на золоте мы увидели рост. Примерно в 650%. То есть, пока фондовый рынок падал все это время, золото у нас росло. Именно поэтому так важна диверсификация. Если что-то падает, то что-то другое растет. Естественно, при правильном управлении капиталом, при правильном распределении. То есть, я считаю и всем рекомендую держать золото в качестве защитного актива. Поскольку сейчас все-таки на рынке ситуация неопределенная. И все ждут какого-то мирового масштабного кризиса. Все ждут самого масштабного медвежьего рынка за все время. И, естественно, золото на этом фоне может очень сильно вырасти, как и криптовалюта. Поэтому, друзья, на такой позитивной ноте я сейчас, как обычно, покупаю криптовалюту на 100 долларов каждый день. Итак, заходим на биржу, торговля. Сегодня куплю биткоин по небольшой скидочке на уровне 40 тысяч и чисто для балансировки портфеля. Маркет 100 долларов. Бай. Подтвердить. Напоминаю, что я покупаю криптовалюту по 100 долларов каждый день. Это проект, который начал с 1 января. И вот все мои активы на данный момент. Я их в каждом видео показываю. Все свои покупки я публикую в Telegram. Поэтому подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Итак, друзья, на этом наше видео по концу. А, пишите в комментариях ваше мнение. Лично мое мнение, что ждать нам осталось совсем недолго. И в ближайшем будущем мы все-таки увидим повышение и пробой глобального максимума. Также об этом говорит фрактал на индексе S&P 500. И напишите, кстати, в комментариях, если кто застал это время, напишите психологическое состояние. Огромное вам благодарность за вашу поддержку. Подписывайтесь на этот канал, ставьте это видео палец вверх, друзья, нажимайте на колокольчик. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.